Сегодня, армянская журналистка Диана Арутюнян на своей странице в соцсети Facebook, опубликовала шокирующую информацию. Согласно ее публикации, премьер Армении Никол Пашинян поздравил президента США Дональда Трампа, с убийством генерала Касема Сулеймани. Цитата. В четверг посольство США в Ереване принимало официальное поздравление от главы правительства Армении Никола Пашиняна, пожелавшего успехов и удачи в дальнейшей борьбе с терроризмом. «Армения приветствует успехи США в Ираке, направленные на борьбу против международного терроризма», — заметил Пашинян. По словам главы Армении, возмездие неминуемо настигнет всех террористов. «Чудеса, да и только». Тот, кто оккупировал 20% земель Азербайджана, заговорил о терроризме и борьбе с этим явлением. Пашинян назвал своего стратегического партнера Иран террористом, радуется убийству его генерала. В Министерстве иностранных дел Ирана отреагировали на поздравительное письмо главы Армении, сказав, что Пашиняна выбрал армянский народ, а в Иране оскорблять армянский народ никто не хочет. Далее армянская журналистка пишет. В ответ на желание армянского народа поддержать борьбу с терроризмом, в которой главная роль отведена нам, мы поддержим территориальную целостность Азербайджанской республики и Турецкую республику. В окончательном решении армянского вопроса, заявили в МИД Ирана. После того, как Пашинян поздравил Трампа с успешно проведенной операцией в Ираке, он решил сменить маску, поднялся на гору и призвал Иран и США к миру. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в поход на гору близ озера Сиван. Вместе с ним идет группа местных туристов, а также министр экологии Эрик Григорян, об этом сообщает спутник Армения. По словам Пашиняна, он посвящает это восхождение миру и стабильности в регионе. Армянский премьер отметил что министр иностранных дел Армении Заграб Мнацаканян побеседовал с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи с событиями в Ираке. Иран и США, дружественные для Армении страны, Армения не может втягиваться в антииранские и антиамериканские действия, добавил Пашинян. Мы призываем к тому, чтобы партнеры в Иране и США воздержались от шагов. Которые ухудшит и без того напряженную обстановку. Вот так цинизм в перемешку с двуличием и больше ничего.